Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами Заново я, серий Кролик. Ну вот сейчас сходим, посмотрим, как оно в дождливую погоду наша пленочка, которая после урагана держит всю крышу. Залезем, посмотрим. На улице, как всегда, ветрено. Ну, слава богу, вроде еще не оторвало нигде. Сейчас сходим в помещение, посмотрим, держит, не держит. Так, сейчас посмотрим, держит, не держит. Так, ну, вроде бы, честно, друзья... Воды внутри не вижу. Вроде пока все хорошо. Что тут кролики? Кролики. Где кролики? Кролики вот они сидят. Жизни радуется. Рандаши, малыши. Все сидят. Так. Ну сегодня не столько будет о кроликах, сколько о новой покупке. Потому что у нас в хозяйстве Кое кто появился, а кто появился мы сейчас, друзья, сходим и посмотрим. Вот такие колобки, вот здесь такие вот колобочки, и вот там греются мамашки. Тут такие серьезные. Комикорм вроде бы был, но уже сплыл. Надо насыпать. И сюда надо насыпать, и сюда. Ну ничего. Сегодня нам уже утром привезли кое кого. Сейчас пойдем в сарай, будем смотреть. Ну, этих пятаков вы уже видели, друзья. Сидят такие красавцы. А кто здесь у нас? О, смотрите, кто это у нас. Здесь у нас пять штук. Девочки, мальчики. Им 6 неделек. Рыжик, а, это пацан. Потом еще где-то здесь есть мальчик. А, они, к сожалению, еще или к радости не кастрированы. Мы будем их сегодня кастрировать. Но только одного. Рыжика они будем будет у нас мальчик свой ну а девочек мы ему потом подойдем найдем вот такие пять штучек отдал ей 770 белорусских рублей за 5 а, девочки по 150 и мальчики по 160 но мальчики повторяюсь не кастрированы. один беленький второй такой вот пятнистый спокойный между прочим я ему кушать еще не ставил потому что сегодня вечером будем мы одного кастрировать. <свист> о, о, о, о, о, о. Вот такие. Вот такие карапузы. Жопки чистенькие сказали, провакцинировали, листовый погоняли. Страшно, вот, страшно. Страшно. вот такая у нас покупка. Поэтому что у нас шифер сорвало, конечно же, это было не в планах, дополнительные растраты. Но ничего, справимся. Он, видно, мальчик стоит. Будем делать с его девочку. Ну и это тоже девочки. Вроде таки ничего. через неделе. Нормальненько. Там поц. Вот мы его. На его. Друзья, сейчас хочу говорить, о, вот нельзя показывать, знаете, у каждого свои убеждения. Я считаю, что чем больше смотрят, тем лучше растут. Так что этот выпускай все будет хорошо, конечно же. Но думаю, поделись такой хорошей новости. Это а все плохо и плохо. Но бывает, все-таки хорошо. И мальчику вообще нравится. Вот, молодец такой был марте еще возьми девочек Как воши, воши Боятся Ну все, друзья, что хотел, показал А что ты, а что ты Ты тоже был мальчиком когда-то, малышом Надо вас уже подстилать, блин Грязнули Эти вот, аккуратненькие, чистенькие Их много, так ему тепло Салют что тебе? Да. Все. Всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал. оценивается данный ролик. Всем счастья, здоровья и благополучия. Пускай ведется у вас все хозяйство. Всем пока.